Доброго утра, дня, вечера или ночи, в зависимости от того, когда вы смотрите это видео. С вами Дел и Эфесерк. Всем привет. Сегодня у нас игрушка Move. All. Да и, собственно говоря, и мы будем сегодня рубиться не на жизнь, а на отмерть. Будем бегать или умирать. Я буду печенькой будем тортики жевать. Будет, да, тортиком. Ну сейчас мы тебя ж жуем, короче. О, и шипастый мяч. Все. Что, Вам будет? будет жесть. Нет, не будет жестко. Ага, я вижу, я вижу. Тонации, массовый плюх. Так, так. Ооо. Тебе дали. Как всегда, будет рандом решать. Как это рандом, это скучно. Тебе скучные мутаторы. Зоре миражи. Какие-то. В зоне етонации. Скучные. Зона етонации у нас миражи. Вот я это даже не скучно. знаю... О, тут елки-палки, меня уже уничтожили. А ты где вообще? Я спрятался. Ч ⁇ вообще не видать, где ты там находишься? Сверху, смотри. Не в самом я а, -а, -а, а Я понял. Ну, сейчас на всю карту уже разлетится эта байда. Но было mm -hmm. близко. Ну, это, конечно, жесть полнейшая. Так, опа. Блин, Всё, готов. я прыгнул, но... В смысле, а он победил? Да, он победил, его же взорвалось. 6. Так, джетпаки массовый плюх. Оба, Людмила какая-то пришла. Гурченко, наверное. Решил поиграть. Да нет, нет, дайте мне побегать. Да как я отдыхаю в этом режиме постоянно, ты мне можешь... Я знаю, надо следить за своим прыжком. Да Знаешь. я слежу за своим прыжком, понимаешь? Нельзя тут плюхаться И высоко прыгать Нету здесь луж, понимаешь? Ой, массовый плюх Как я ненавижу этот режим Как он мне не нравится Ну ничего, впереди еще целая куча режимов Кто меня стопит, а? Кто меня стопит? Не знаю, я там просто стою Кто меня стопит, пока я побеждаю, а? <пуская> Путаница, <сёк> все перемешалось Самый ненужный режим А, тяжелые пули И... Какие ой, пули? Блин, Это... Это не тяжелые пули <сёк> <Das> показало, <сёк> что тяжелые пули <сёк> <сёк> Да, нас обманули Полный провал <сёк> <сёк> ой, ой, ой, ой, ой, ой, Пацаны, я вверху <сёк _ unlucky> Я орел Ну ты козель И что <сёк> сейчас <сё будет? Я орел Телепорт. Кольцо! О, вот это классная это штука. Вот это вещь. О, снежный мячик. Да снежный мячик. Отдайте а... мне снежный мячик. Оба. Дай мне Спасибо. снежный мячик. До свидания. Оба. Пацаны, я веду. Оба. зеленый хлеб. Не хлеб! Ой-ой-ой! У нас же телепорт, чертов. опа Она Зеленая хрень. Сейчас желтая взяла. Опа! Слышь, зеленый, эш! Да. Офигел! <свист> Ох, да! Ох! О! вот отлично. давай, пища, кида, кидай, кидай, кидай! Куда ж ты? Да. Куда Да ж куда же ты? Шат? О, хороший. Э. Э, э! куда? Куда он? Он вообще офигел, э! Второй гол. Э. Вот это, блин. А ч? Всем подвай, Бутерброд. Пять. Ох он. Людмила, а? Э. Бутерброд. Подводу, смотри, Под нам водой. сегодня вообще прям жестко Жи... везет, хорошие режущки попадаются. О, так, не надо да, меня трогать, ФСР. не надо, не надо, я тут вообще или как бы крайний. Так, так у меня пуля есть. Сергу, ой, да, есть. Теперь нету. Хорошо. Тебе будешь охранять? Я да? буду просто охранять эту пулю. <laughs> да. Сторож ты наш, а? Давай. Ну ладно, спускайся за ней. Спускайся. Не, спускайся. Ничего. Что-то, ну спускайся. Ну иди вверх. Так. Кто у нас быстрее? Балки меня стопят. Я слишком высоко, чтобы меня стопить. ой ой ой наверное, первый. Нет, ничья. Ух ты! Ничья и нам по 5 очков с тобой дали. Давай, вот так вот поставим смайлик. Так, Телепорт. зоны детонации, уже какая. <св> <св> <св> <св> Что за фигня каждый раз, принцы? Извините. ее стоят. А, подождите, офицерка надо стопить. О, о, о, все собрались. Оба. <св> <св> а офицерка побеждает. Там выиграл, да. Я забился в уголок, Одесский начал собирать удар. подарки и победить. С этим бутербродом не так. Промедление. <съёпчастник> Че? Да. Ты поймал. Да, э -э -э. да, да, да. Споловину очков дает. <съёпчих> Это, кстати, то еще жопа. Оба. Кстати. Мы да, совсем да, да, забыли, да. что у нас тут происходит, а. Полная жопа. Так, ну-ка, пацаны, давайте. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, <съёпчих> меня <съёпчих> подкинул вот туда в итоге. Зачем так делаете? Эфесерк, Опа Опа Опа О, оба. о. о ну, блин, честь какая. Не, надо эфесерка отсюда нафиг убирать Два с половиной балла Два с половиной балла надо эфесерку убирать оттуда Плюх, да Ну ладно, плюх так плюх Да ненавижу Как скажете Как скажете Будем плюхать так, что-то меня обгоняют какие-то эти тут. Пришли чемпионы. Чемпионихи. Чемпионы массового плюха, да? Чемпионы не умирающие причем. Дел у нас сегодня научился играть, прыгать. Да ты заколебал. Так, ну-ка. Оба. Уберите этот режим вообще отсюда. Так, тихо. Какого да. фига хлебушка? Тебе полбала дали. Ух, ты любишь бананы? Ух, ты терминцо. Ага. это будет просто конец кинет. Так, я пока держусь за голову. Кстати, тоже. Так, первый готов. Че, тянем? Тянем, потянем. Жесть какая! Жесть какая! Жесть какая! Меня тут тоже было. Уберите Да блин! Это просто капец! Ты видел, что у меня там творилось просто? Ты думаешь, мне было когда смотреть за тобой? Вот да, я уверен, что станет. Ладно, держи патрон. Да-да-да. Так, да, он... да. Давайте, бомбитесь там, а я постою, посмотрю. Mm, да, постой, постой. О, он ждет, как и он ты. А че у него, смотрел, но него... Давай, петушара. дожидается тебя. Слушай, а если он. Да, если он промажет он еще поперет один. Да. Ну-ка. Вот Са... зря он сейчас сайт дев, ему просто. Да, прыгал. Зачем он это делал? Это был бот. Да, это был бот. Так, ну что, кольца? Угу. Оба. Блин, слушай, необычный да. этот мяч, да? Да необычный. Заколебал кидать его. Так, это отдайте мне это. Мо ⁇ Пошел в жопу. Оп. Как скажете. Да блин! Давай, закидывай. Да, там филин стоит. Держи. Да, да блин! Шо ж ты... Давай, давай, давай, давай, кидай. Да, какой-то кривой. Я, короче, вам буду мешать. Удачи. Оба. Оба. Горячая картошка. Так. Ну это будет сейчас весело. У нас замедление матча, это значит... Да какого фига, Филя, пока? это значит, что ты... Э, э! <гас> я успел передать, прикинь. Да какого <гас> фига <гас> опять мне дали? Да. А я тебе дал как-то. А я Филе дал как-то. <гас> а Филя Опа. мне? Нет! Отлично! Фиги, <гас> это же бот. Смотри, что он делает, он просто... Yeah. Он просто <гас> прыгает. <гас> Наконец-то я начинаю камбэчить, да? Давай, давай. Догоняй. Еще и мутатор я выбираю. Это будет жесть, конечно. Решай. Джамп Полинас. Сам не знаю, как эта хрень работает. А, она вот так работает даже. Только прыгни. Только прыгни. А, вообще нельзя, да? Ну или, ща или это наоборот. А ты не увидишь. А я тебя понял. Ой-ой-ой. Так, пришлось уже переходить. Массовый плюх, ух, господи. Там, где надо прыгать, я это будет, жесть. Да. да еще и на этой карте. Да вы колебали, а вы кто? серьезно? Слушай, вы а, меня как з... заж... а как? З... А <гас> как? Меня сбросил этот бот. Да вообще жесть. Какашка. Тяжелые пули. Это Зеленый как-то прыгнул, слушай. Так не. А как ты прыгаешь, Алё? Да. Откуда? А как вы прыгаете? Да давай. Алло. Отдай мою пулю. Как вы прыгаете? Отдай мою. Я понять не могу, как вы прыгаете. Алло. Берем и прыгаем. Так нельзя же. Так можем же. Ну и где ты? Я спрятался. Да ты посмотри, что там творится с пулей. Посмотри, же там с полей творится. Жопа какая. Я просто допрыгался. Ай, капец. Жесть. Сейчас будет еще жара, это будет вообще. Это будет вообще жопа. Полная жара. Так, эту штуку Один уже сдох. Ух ты, е! Смотри, где я. И где пуля? Я помечен. Итак, мы сделали победу. А это значит Пура заканчиваю серицу. Подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки, пишите комментарии и прожимайте колокольчики. А с вами были мы, Эти и... Дел, собственно говоря. Всем удачки и всем пока. Пока, ребятки. Пока.